Ребята, кажется у нас проблема. Мама потеряла свой голос по-моему. Э -э, что же делать, как же мы будем э -э, снимать? Может это временно? Нет, глупые, она не потеряла свой голос, она просто его забыла. Вот, да ну Юми, как можно забыть свой голос, бред? Ну у меня вот такое бывает иногда вот. Да уж Юми. Привет, я Покемон Юмичу, а ты на канале Мэджик Пэтс. Это моя мама Миша. Ну, приемная, но все равно. А, -а, а, привет, Миша, лайк. Мам, вот так надо делать. А, -а, а, привет, привет. Короче, слушай, пока мы находимся в ледяном плену. Ну, в плену, в плену снега. Ой. Короче, мы решили. Погоди, а ты что еще не знаешь? Юмичу, откуда? Они могут знать, они скорее всего не смотрели ролик еще на канале Мэджик Family. Ты что, правда еще не смотрел? Тогда потом иди на наш канал Мэджик Фэмили, посмотри, как мы попали в ледяной плен. Нас засыпало снегом, и в дом со всех сторон и выходить на улицу опасно. Короче, мы заперты в доме, а там что рассказала. Посмотришь, ладно? А пока София и Иван спят. А, -а, -а Юмичу, ну, ты, ты про ссылку не сказала. А, да, точно, эта ссылка будет вот там, внизу в описании. Внизу. Кто? Супер Эйвен? Да, это Супер Эйвен. Твой тайный поклонник похитил ее. О ее. Ее вашу любимую единственную. Как так? Он держит ее в специальной комнате на коде, на своей базе. Как же мне ее спасти? Все, нет времени объяснять, высылаю вам координаты. Вот незадача. Надо торопиться. Но Супер Эйвен против насилия. Как же я ее спасу? Ладно, придумаю по пути. Супер Эйвен, детка, лечу к тебе. Координаты загружены. Тоже ж, я получил координаты. Э -э, попробуем двигаться направо э -э, или налево. Э -э, ладно. Вперёд! Взлетаем. Компьютер Супер Эйвена, я лечу по указанным координатам. Окей, Яндекс, ой, э -э, окей, Гугл, проверь координаты. координаты на Руководи полетом. Верните направо. Ой, налево. Взлетитесь прямо 200 метров. Правый ходить на посадку. земление прошло успешно что теперь трону маршрут пора двигаться дальше снимайся супершлем шлем теперь нужно понять где прячется свой тайный поклонник что ж вперед нужно найти какие-то следы нужно найти какие-то следы двигайтесь вперед нет назад двигайтесь прямо двигайтесь прямо двигайтесь прямо двигайтесь прямо компьютер супер ивана у Супер Эйвена нет ложных дела, секундочку Чувствую, что где-то там Двигайтесь вперед Мне кажется, он следит за мной Это стрельба? Нет, ты не попадешь меня, нет Убегаю от пуль Супер Эйвен против насилия Компьютер Супер Эйвена, что делать? Переждите какое-то время в праве. Спрятаться Отлично, нужно спрятаться Пересидеть в Так, отлично, он теряет меня Стрельба, кажется, прекращается Кажется, я нашел какой-то след Точно, это чей-то знакомый запах. Я на правильном пути. Он преследует меня повсюду. Вперед! Осторожно, забор с колючей и кошоком. Придется прокрасться в обход. Еще немного. Обусили за эти шутки колючие заросли. Бель, супер Эйвен, крепить. Я уже почти вышел. Пострелял меня, я сейчас упаду в этой траве. Траве. Или нет, я не ранен. Снимай плащ, иначе я для них заметнее. Отправляемся дальше. Где же она? Компьютер Супер Эйвен, прием, прием. Нет, он ранил не меня. Он пострелил мой компьютер. Тревога! Повреждение! Повреждение! Повреждение! Повреждение! Повреждение! Придется дальше как-то самому! Это логово злого тайного поклонника. Мамочка, что же делать? Куда же идти дальше? А, попробуй сюда. Чувствуй следы выше. Здесь ее нет. Надо аккуратно, чтобы он меня не заметил. Крадусь, крадусь, крадусь. Ты думал все так просто? Я слежу за тобой. Ты не заберешь ее у меня. Тебе не будет пощады супер Эйвен. Надо бежать! Я против насилия. Я должен просто найти ее. Ее уже увозят в мое тайное место за рекой. Тебе туда не добраться. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Кажется, это ее украшение. Значит, здесь они ее тащили после похищения. Оттите меня, пожалуйста! Нет, отпустите, пожалуйста, нет, отпустите! Отпустите, пожалуйста. Замолчи, жалко, блогерша. Мы сейчас с тобой подружимся. Отпустите меня, пожалуйста! Я должен двигаться в этом направлении. Сердце и нюх подсказывает мне, что я на правильном пути. Какой-то значок. А, это пропуск. Я должен запомнить код. Как я устал. Что же делать? Он сказал, место за рекой. Это знак. Что ж, туда. Ой, мамочки, как страшно-то. Но я должен идти вперед. Как настоящий мужчина и настоящий боец. Я же Супер Иван! Вот она река. Вот она река. Да, я на правильном пути. Тут везде ее запах. Теперь я должен плыть. Теперь я должен плыть. Да, я выплыл. Брррррррр. Вперед, Супер Эйвен! Это, это здесь я чувствую. Ты думаешь, все так просто, Супер Эйвен? Садись на пень! На пень! Ладно, сижу, главное не бояться! У тебя есть какие-то вопросы ко мне? Да нет, вообще-то у меня никогда нет вопросов. А обязательно снимать это на камеру? Да, я потом выложу на YouTube, чтобы тоже стать популярным видеоблогером. Э, я вообще-то не популярный видеоблогер, а это сестра. Ты думал, ты так просто заберешь ее у меня? Петушки. Будем драться с тобой, суперэйва. Вообще-то я против насилия. Давай дерись. ой ту ту ба. Я думал, ты какой-то умный. Ба, ба, ба, ба. <сасы> Слушай, я зн знаю, зачем тебе это. Тебе просто нужны друзья, поэтому ты похитил ее. Я могу быть твоим другом. Да? Да, настоящим другом. Тебе не придется никого похищать. Давай дружить. Э, давай. Как здорово, что у меня появился такой друг, как ты, Супер Эйвен. Ты прав. Я воровал всех этих популярных блогеров, чтобы у меня было не одиноко. Но дружбы не завоевать насильно, только добром. Да, я это понял, спасибо тебе. Теперь у меня есть такой друг, как ты. И он откроем, София. Да я уже спас ее вообще-то. Когда ты успел? Ну, пока ты дрался, я не с чепуху. ладно, пока ты тут болтаешь, подожди, я скоро вернусь. Мне сюда, Мамочки. Введите код, введите код, введите код. Код 0324. Кот 2 4 Код верный, входите. Ой, нет, все, я передумал. Ага, София, привет, я так нет. соскучился. София, София, я тебя люблю. Пойдем скорее домой. Это была первая серия, но дальше круче, а это вторая серия, которую сняли София Иван и Рань. Это был самый обыкновенный октябрьский день. Холодная погода за окном, а дома уют и тепло. Но иногда в нашей жизни происходят странные вещи. Ждем, ждем, Дерки, ждем. Детки, все, все, пока, я ждем. ушла, буду вечером. Все, мама ушла. Так, пойдем, Эйвен. вот эй, эй, мы должны приготовить маме ужасный сюрприз. Какой еще ужасный сюрприз, зачем? Затем, что сегодня Хэллоуин, Эйвен, самый страшный день в году. Мы нарядим свои костюмы, а еще зажжем свечи, положим страшную тыкву и вызовем духов, и наделаем кучу ужасных сюрпризов. Везде кишки раскидаем и размажем мозги, и разложим черные черепа животных, или даже двуногих. Эй, я думала все будет немного попроще. Ну ладно. Ну что, пошли одеваться, братья. Это я уже передумал. блин, не Ладно. Я точно знаю, что мой костюм в шкафу. Эй, вон, не смотри, как я переодеваюсь. Да я не смотрю. Ты же не видел меня никогда. Да я не смотрю, Софи. Где вообще твоя сестра? Да я не смотрю. Иди, короче, лучше пока свой костюм одежду. Одна. Да, я. Ага. Угу. Я самый крутой Бэтмен. О, еще у меня есть руки. И настоящий знак Бэтмена. Я слежу за порядком в этом городе. Да. Ладно, я пошел. Софи, ну что ты там нарядилась уже, а? Да, да. Да. И что это за костюм? Что это у нее за костюм? Спросил Бэтмен. Догадайся. Ответила ему собака в непонятном костюме. Ну, София, серьезно. Это костюм. Костюм женщины-кошки. А, то есть мы команда теперь? Ну да, круто. Хотя она была противником Бэтмена, Софи. Ну ладно, девочки не знают. Хм, Эйвен, ты слышишь этот звук? Непорядок. Хм, это странно. Ладно, вернемся к нашему Хэллоуину. <свист> <свист> <свист> <свист> ты слышала, Что это было? Я не знаю. <свист> у меня, кажется, задергался глаз Софии. Наверное, это просто были соседи. Ладно, давай зажжем свечи. Да, давай, отлично, только дело сна зажигалка. Вот она. Ага, отлично, давай. Ух ты! Да. Да. Круто, мы настоящие супергерои Хэллоуин. Кстати, да. мне кажется, свечки поту. Это, наверное, просто ветер из окна, и Эвен делай вид, что мы ничего не заметили. Софи, ты это слышишь? К сожалению, да, я слышу это Эйвен и мне это все уже совсем не нравится. Похоже, что разыгрывают нас аниме. Думаешь, это мама? Вряд ли. Эйвен, ты тоже это видишь? Угу. Пойдем, скорее посмотрим, что там такое происходит. Эйвен, мне одной страшно туда заглядывать. София, я сострял, помоги мне. Блин, эй, Софи, пойдем туда внутрь и посмотрим, что там такое. нет, нет, я не могу. Это не поможет. Да, ну ладно. Хм, тут ничего, нет, все как обычно Да уже, Иван, теперь мне еще страшнее Не переживай, сестра, пойдем Пойдем скорее отсюда, опять это дурацкий звук Я тебе сейчас покажу Я не пойду, я же тебя уже выключала Иван, я кажется знаю, что это это полтергейст, что нам теперь делать, Софи, с этим полтергейстом? Я не знаю. И я. Иван, ты слышишь Нет. эти звуки? Ты слышишь этот звук? Да, я слышу. Это странный звук. Не очень. Довольно понятный звук, Софи. В ванной включилась вода. Скорее, Иван, бежи! Они хотят нас затопить. А мне совсем не хочется с ними связываться. Софи, ты была права. Мамочки, Софи, включи свет. Я включаю его. Он и так Софи, включи свет, а то ее не сдвинуть с места. Мамочки, Софи, пожалуйста. Давай, скорее, выходи оттуда. Черт. Мама, боже мой, это, это какой-то кошмар! Что нам делать? Что нам делать? Что мама, Что происходит? Мы разозлили каких-то духов. Что началось? что нам делать? Я придумаю, придумаю, придумаю. Сейчас. Я буду красить дружку, чтобы успокоиться. Дружка не поможет, Софи. Мама, шо... Можешь звонить маме, пока она не вернулась. Давай, набирайся, давай же. У меня трясутся лапы. Только не это. Нет сети. Оно нас убьет. Я не знаю, Софи. Софи интернета тоже нет. Мы не можем никого позвать. Ну, мы же супергерои, Эйвен. У меня есть офигенная идея. Окна. Они заблокированы, Софи. Мы всего. не сможем выйти туда. Мы никогда отсюда не выберемся. Мама вернется, а нас нет. Или мы сошли с ума. Выходи, Эйвен, кажется, все стихло. Бр -бр -бр -бр -бр. Эйвен, зеркало. Эйвен, мы же здесь, почему у нас нет в отражении? Я не знаю, Софи. Мы что, уже умерли? Значит, Софи, можно больше не беспокоиться. Значит, мы останемся в этом мире полтергейста. Мама пришла. Ура, наконец-то. Боюсь, Софи, это мама. мама. бы просто открыла дверь. Это опять она возвращается. Эйвен, пойдем возьмем камеру. Надо записаться на видео. Иду, иду, иду. Вы двойники, они же стояли там. Неужели их кто-то украл? <звы> это не полтергейст, Эйвен. Ну, я уже понял, Софи. Тупые собачки. Теперь это не кажется уже таким страшным. Софи, ну он же нас заберет, если придет. Мы уже все равно, Эйвен, что будет дальше. <звы> Хотя нет, мы не сдадимся. Мы возьмем камеру и все это запишем на видео. Для наших... Делаем обращение. Давай. Снимаешь? Дорогие Давай. подписчики, если мы пропадем. Блин, не знаю, как даже сказать. Давай, я скажу. Это Бэтмен Эйвен. Эйвен, что ты снимаешь? Что ты делаешь? Я просто хотел показать твой значок в Эйвен, блин, нам нужно объявление сделать, понимаешь? Да, мы скоро сойдем с ума. И если вы видите это видео, возможно, нас уже больше нет живых. Или мы уже сошли с ума. Или нас похитили. териты. Софи, там кто-то пришел, слышишь? Может, это мама? Пойдем с боюсь, мне уже страшно, идти до. Нам уже нечего терять. Понятно, так иди. что ты стоишь сзади? Эйвен, я боюсь. Ладно. Я не боюсь. Эйвен, Бэтмен, я не боюсь. Ну привет, Эйвон. А ты мне тогда поверил. Мамочки! Он же хотел стать добрым. Тихо, угу. тупые собачонки. А это что такое? Хотели снять меня для своего блога. Ну хорошо. Будет тебе счастье, дуг мама Аня. В прошлых выпусках собаки-блогеры. Он меня. Я потом был уже на YouTube. Давай, дружи. А, давай. Ты добрая, у тебя появился первый друг. Я. Мне кажется, задергался глаз Софии. Наверное, это просто были соседи. Давай набирайся, давай Мама вернется, а нас нет. А Где наши куклы-двойники? <свы> я не боюсь. Ой. Ну привет. Будет тебе счастье, док мама Аня. Фу. Детки, привет, мама пришла. Ага, я поняла. Это какой-то прикол на Хэллоуин. Эйван, Софи. Ладно, договорились. Прячьтесь. Я посмотрю вашу запись сейчас. Посмотрим, что за сюрприз вы там мне приготовили. Будет тебе счастье, так мама Аня. Я не поняла прикола. Кто это? Что за прикол? Эйван, Софи. Эйван, Софи. Выходите! Ребят, это уже не смешно. Ага! Их реально нигде нет. Это не прикол. Куклы тоже нет. Это опять этот чертов тайный поклонник. Нужно прочитать переписку Эйвена ВКонтакте. Он же вроде стал добрым. Так, он оставил ему телефон. Не издавать ни звука, маленькие шапки. Я и так вас выпустил из коробки. Я очень добрый. Сейчас мы зайдем в мою студию. Это ты, ТП? Да, привет, а. Верни мне Эйвана и Сачи, понял? Общает? Я их не трогал. Я недавно общался с Эйвоном. Уже есть я это изменился. типа обоим, не ты, да? Нет, нет, честно, я, я ни при чем. Я же изменился. Я клянусь, Аня, я их не трогал и пальцем. Я не понимаю, о чем ты. Я поняла. Кто их мог украсть. Я пришлю тебе видео. Алло, Аня, я понял, это кто-то прикинулся со мной, специально кто-то, кто смотрел твой канал, чтобы все подумали на меня, но это не я, я клянусь. Я попробую помочь себе найти Эйвена и Софи. Ань, держись. Кто же это тогда? Эйвен, что нам теперь делать? А вдруг мама не найдет нас никогда? Найдет Софи, мы должны в это верить. Он, кажется, Может быть, сюда. не помогут наши подписчики? Я не знаю, Софи, но мне уже страшно. Это наша кукла, Не так обидно, я поверил ему, тайный поклонник обманул меня. Да, ты прав, порой двеноги обманывают обманывает Это нас. так обидно. Привет. Ха-ха-ха. Детки? Ну что, ребятки, как вы себя чувствуете? Давай договоримся по-хорошему, как в прошлый раз. Давай не будем ругаться. Ругаться? Как в прошлый раз? А ты еще не догадался. До чего не догадался? О, Хейвенок, все говорят, ты умный. Я и есть умный, так для чего что я не догадался? Ты не тайный поклонник. Иди Отстань сюда. Отстань от меня, сюда. убери от меня своей лапой. Иди и не Ари, в моей студии, а то я вас обоих прибью, поняла? Ладно, поняла. Вот так-то. Вот там моя камера. Теперь мы с вами заведем свой канал и будем снимать свои ролики. И без этих тряпок. Даже что? Костюмы? Это смешные тряпки. Трожий я здесь главный теперь. Не ты, а я, понял? понял. Я осознал, что для канала на YouTube мне не хватает пары собачек. Вот теперь... Мы не будем участвовать у меня есть в своем шлакоблоге. Шлакоблоге говорит. А да, мы не будем. Так, хорошо. Сейчас вы быстро у меня захотите участвовать. Какой же он идиот? Да, ну страшно до да жути. Ага. А вот так вот будем участвовать. Лежать. Ладно, ладно, ладно мы же мы и жим, София. Так, как он заряжается, София? София, это пластмассовый бесстрашенный. Да, я вижу, я же говорю, он идиот. Вот, ладно, где моя изолента? Он Баб, вообще помню, э, да? Потом заклеил. Так, что ты там говорил? Алло, здравствуйте, я хочу заявить о пропаже детей. Сколько лет детям? По пять лет, мальчик постарше, их украли прямо из дома. И кто их украл? Я думаю, это был тай... тайный Успокойтесь, покойник. Успокойтесь, женщины, опишите их. А, да, но они мраморного окраса, Софиша чуть светлее, чем ее... В мои смысле, баб... женщина, какого еще окраса? А да, а, да, да, да, я забыла сказать, что это собаки. Так, давайте сделаем наше первое видео. Я не буду сниматься в этом шлакоблоге, блоге пока ты не скажешь, не как тебя не зовут. Не надо я ничего тебе не пока скажу. А я не буду сниматься Ладно, с тобой. хорошо, мы с тобой по еще разберемся, шлавка. Я тем более не буду. Ладно, прекрасно. Хотите играть в игры, будем играть в игры. Какие еще игры, еще игры? Давайте сделаем селфи для вашей дуб-мамочки. Да, я сейчас везде рассылаю информацию. Подожди, пожалуйста, смс пришла в по повремя на север. Софи, нам нужно как-то узнать его имя и связаться не с мамой. Не поглади, мам. Спасибо, что погладил. Да, спасибо. А, подобрели? Не за что. А как тебе зовут? Эй, вы я дурак, по-твоему. Да я так просто на всякий случай. Никто меня не найдет. И ты, дог, мама. Боже, какой у него дурак с ней. В прошлых сериях собаки-блогеры. Ее уже увозят мое тайное место за рекой. Ага, Земли, привет, я так соскучился. Вот видишь, когда ты добрый, и у тебя появился первый друг. Все это запишем на видео, для наших подписчиков. Хотели снять меня для своего блога? Ну хорошо. Что за прикол? Эй, Ван София. Я понял, это кто-то прикинулся со мной специально, кто-то, кто смотрел твой канал. Привет. Для чего я не что догадался? Я не тайный поклонник. Никто меня не найдет. Я никак не могу вычислить его. Подписчики дали подсказки, но пока никаких следов. А ты что-нибудь нашел? Да, я должен кое-что тебе рассказать. Ну, давай, говори скорее. Когда-то у меня был друг. Мы вместе смотрели ваш канал и смеялись, но потом он предложил похитить Эйвена и Софи под ником Тайного Поклонника, и мы поехали к вам в Таиланд. Там я впервые попытался похитить Софи. Замолчи, жалкая блогерша. Ты думаешь, все так просто, Супер Эйвен? Эйвен тогда спас ее. Я не мог выдержать этого, и в итоге мы с Эйвеном стали друзьями. Давай дружить. Давай. Я вернулся на сторону добра. Приехали в Россию, и он стал совсем агрессивен. Он злился на каждое ваше видео. Он реально психовал. Думаю, что он. Кто он? Как его зовут? Где его можно найти? Он... А? Алло, ты пропал, алло, алло. Зачем ты это делаешь? Постань. Он устранил ТП. О боже, он идет. А да, и изображайся, как нам страшно. Ужас, как страшно. Как бы нам увидеть его лицо. Привет, детки Пипли. Софи, надо трястись, что он нам что нам Вам страшно. На давай же да, сегодня дурак. снимем видео для моего блога. Чтобы стать популярным на YouTube, мне нужно постоянно снимать всякие... Всякий шлак. Тупые видео. Чё? Вместе с вами, собачками, я буду снимать... А -а -а. Тихо. Разбежался. Разбежался. Ха -ха -ха. Будем снимать лайфхаки, Тупые. челленджи, дуай-вай. вай вообще-то. И главное, мы будем снимать... Только не что своё. Мы станем а звездами пранков. Да классно вообще. Какой я. я классный. Вирус, <связь> я какой уже. я офигенный. Подожди, что ты сказал? Я не вижу тебя через эти маленькие дырочки. Давай челлендж покажи свое лицо или боишься? Боишься. <связь> и это тоже. Сегодня, дорогие наши зрители, на нашем суперканале я покажу вам свое истинное лицо. Смотрите. Подписчики подсказали, что его голос похож на голос нашего оператора, которого я выгнала в Таиланде, когда он стал жестко шутить на Дэйвином и Софи. Может быть, это он? Смотрите. Это был правда. Я вас разыграл. Ваша мама надеется вас найти И создать свой готового. канал Привет Это собаки из Чихуа София. Больше не будет никакой мамы. Мы последовательно Уничтожим ее канал Она исчезнет из просторов Ютуба И теперь мы с этими пушистыми ребятами Станем королями И паф. Ой-ой-ой Точно, их голоса безумно похожи но его аккаунты везде удалены, его не найти. Как теперь он назвался и что он будет с ними делать? Эйвен, я его взял по в фильмах. А что? ты посмотри название канала. Мне кажется, я тебя люблю. Не работает, Эйвен. Может, я ему не нравлюсь, может, ты попробуешь. Браток, Погладь вот меня а пожалуйста. Сейчас жестко. я. Эйвен, еще рано, он еще не открыл канал. Что? Хочешь, чтобы я тебя погладил? Ха-ха-ха. Конечно. Теперь ведь я ваш папа. Пошути, вот, Эйвен, а не ты на меня. Я загружаю это видео на канал. Эй, он создает канал, Эйвен. Смотри, посыпай Да, ты классный. А детка, ты не лежи меня. Ладно, ладно. Блин, ну он же пластмассовый. Так мы создаем канал, и я загружаю на него свои видео. Вы должны меня бояться. Быстро. Да, да, да, мы очень боимся тебя. Мамочки, как же страшно. София, он создал я канал, загрузил туда видео Сиди для мамы. Тут свачонки. Да, да, да, да, да, да. Сидим, сидим. Эйвен, давай, смотри, как он назвал видео и название его канала. Он назвал пока дуг мама Аней и собаки. Мамочки, что это значит? Софи? А название канала? Я не могу увидеть из страницы загрузки. Он идет, тихо. Нужно, чтобы кто-то как-то нашел это видео на ютубе и сообщил маме название его канала. Кто это может сделать, Софи? Наши подписчики помогут нам. Они точно найдут. Вряд ли, Софи. Нам уже не кто не поможет. Алло, Привет, а. Мин? Я знаю, ты лучший хакер. Ты что-то нашла? Я попробовала вычислить тот номер, с которого он прислал селфи. Но ничего не получилось. Слишком хорошо скрывается. Yes. Придумал. Вари, Это что? гениально. <звы> Давайте поиграем с вашей мамули. Слушай, ты, мама, твои детки у меня. Только выполнив все мои указания, ты сможешь получить шанс вернуть своих Эйвона и за фишечки. Так, задание первое. Аня, наверняка создаст канал, надо его как-то найти. Я знаю, но... Поиграем с мамочкой. <связать> как я классно смеюсь. Бам, Аня и со мной мои собачки Миша, Сапиша, Эйвен и наша маленькая девочка-щеночек Юми. Если ты тоже, как и я, любишь животных, подпишись на наш канал, поставь большой пальчик вверх этому видео и не забывай нажимать колокольчик. За все время существования нашего канала мне постоянно задают один и тот же вопрос. И поэтому сегодня мы решили снять видео именно об этом. Как я ее, Что это? Мам, мне кажется, ты говоришь голосом Эйвена. Мам. Так, тихо, ребят, я не поняла, что случилось с моим голосом? А теперь моим голосом? Блин. Что это? А теперь моим. Так хватит комментировать, чьим я говорю. Это мой голос. Юми. Упс, простите. Ребята, кажется у нас проблема. Мама потеряла свой голос по-моему. Э, что же делать, как же мы будем э, снимать? Может это временно? Нет, глупые, она не потеряла свой голос, она просто его забыла. Вот, да ну Юми, как можно забыть свой голос, бред. Ну у меня вот такое бывает иногда вот. М да, уж Юми. Так, ребята, сегодня... Пипец. Тихо, не паникуем. Я предлагаю сделать вот что. Мы снимаем видео как обычно, только мама молчит. Говорим мы, а мама просто улыбается. Поняла, мам? Поняла. Что за фигня? Теперь мама еще и ведет себя как Миша. Миша, как ты это сделала? Я ничего не делала. Это просто какой-то пипец. Пипец просто. И, а? и что нам теперь делать? Стоп. Я... Блин, надо что-то придумать. Может быть просто, может быть просто не думать об этом и все пройдет, особо-то вариантов у нас как бы нет. Вот это да. Делаем вид, что ничего не происходит и просто как бы типа снимаем видео. Офигеть. А говорить будем мы? Ну да, ребят, а что нам еще остается? В общем, ты поняла? Мама или Миша? Да? Только мне нужно отнести висиху в Старик, Старик. О, -о, -о она встала. Ритуал индейцев, когда души входят в чужое тело, и сейчас мамина душа куда-то ушла, и ее тело ищет подходящую душу. Вот, вот как бы, наверное, и так. Крутяк! Да. Ну и завернул ты, Иван. И что нам делать? Собираюсь обе по решению вопроса. Пока она там совсем с ума не сошла, какие у нас есть предложения? Эээ, провести ритуал обмена телами обратно? Не знаю. Может подождать просто? Не знаю. Понятно, а Юми, у тебя есть предложение? Я еще ребенок, откуда мне в мать вообще что делать? Ах ты глупая, Алиса! Но нам точно нужно что-то с этим делать. Тупая Я боюсь камеры. Черт, мама стала тобой, Иван. Мы должны срочно что-то придумать, Софи. Не будет мамы, не будет канала. Я, кажется, поняла, это космический закон. За все время существования канала мама постоянно спрашивали, в какой программе она озвучивает собак. Она должна сказать ответ. И тогда, возможно, все вернется на свои места. Но недавно в видео она это уже говорила. Подписчики требуют названия программы, а не того, кто озвучивает. Но программы нет. Нам нужно это как-то показать. Как же это сделать? Я знаю, ребята. Блин, напугала. Как, мам? Ну, в смысле, э, София. Камера же работает, да? Да. Значит, все, что здесь было, подписчики увидят и поймут, что программы нет, есть только голос. Точно, и обычная программа для монтажа, где звук просто слегка ускоряется, покажи как. И никакой специальной программы, то есть, что происходит? Ну, сначала я просто говорю вашими голосами, а потом... Просто вставляешь звук в программу и ускоряешь чуть-чуть скорость. А, вот так вот. Просто ускоряю. Отлично. Значит э, теперь все вернется на свои места. Супер. И мы сможем снимать снова видео. Слава Богу. Собачему конечно же. Кажется что-то не так. Что, что с ней в то Что случилось? Тихо ребята. Мам, мам с тобой все в порядке? Что с ней такое? Ее тело перебрало все наши души и теперь оно пустое. А бывают такие странные втулки. То есть дело было не в вопросах подписчиков. А в чем тогда ребята? Тут странно пахнет. Какими-то зайцами. Или даже кроликами. Ну. Эйвен, давай, думай, ты же мозг. Вспомнил, мужа, вспомнил. Помнишь, в октябре нас украл кролик хейтер Он убил тайного поклонника, а подписчики нашли его канал и помогли нас спасти. Эйвен, сейчас те, кто смотрит нас впервые, вообще ничего не поняли. Ну, это было. Да, тогда еще не было Миши и Юми. А где была? Ну, тебя просто не было, в общем. И как она вас Слушай, ты сейчас либо отпускаешь моих собак, либо я удаляю твой канал. Только никогда. Точно Эйвон это он. Он украл мамину душу. Блин, и все теперь нам делать, мамочки. Нет, Миша, мамочки тут нет, нет. Леди, Леди, я так переживаю, что мы будем делать без Не переживай, мы обязательно все вместе что-нибудь придумаем. Ты спасла своих собачек, но теперь я понял, чтобы не было канала, надо просто похитить твою душу. И тогда каналу придет конец. А, да, если это видео соберет 20 тысяч лайков, будет продолжение. Вот я об этом и говорю, ребята, давайте уговорим Ивана Софияне а снимать продолжение. А может не продолжение, а мы придумаем свой сериал. Так что я как покемон прошу вас поддержать меня. Иначе я заведу свой видеоблог с Киса Алисой и мы будем снимать свой сериал. А теперь иди и смотри ролики про то, как нас валило снегом и льдом, про то, как мы попали в Ледяное Царство. И на этом канале видео. Короче, увидимся, увидимся, увидимся.